Меня нарисовал ты поутру, В оттенках неба, розовато-нежной, А после сам замел поземкой снежной. Проверить, я от холода умру? Нос похватился, может, пожалел? Свой труд, они а меня, Ведь сила краски Растрачена была бы напрасно, А ты полюбоваться не успел На красоту, что создал твой талант. На глубину, которая подвластна тебе, чтобы окунуться в это счастье, увидеть, как твой мир внутри богат, и потому ты снова проявил черты мои одним прикосновением. Ты даже написал стихотворение, и этим мою душу оживил. Я в солнечных лучах нашла приют и завернулась в их тепло стыдливо. А ты решил, что я невыносима и требую создать себе уют. Ты перепутал. У меня черты не тех, которые тебя терзали. Меня из красок утренних создали. Я лишь эскиз твоей земной мечты. А потому раскрась, как хочешь сам. Исправь, сотри, картина в твоей власти. Но ты добавил мне оттенок страсти. И прикоснулся к нарисованным губам. И я бы отвернулась, не далась, Закрылась бы руками, оттолкнула, Но ты взял кисть, и я легко уснула, Кто здесь художник, у того и власть. Ты рисовал меня всю эту ночь, Мне снились сны в тонах бордово И кажется, что я во сне стонала, Но ты не знал или не мог помочь. Ты бросил кисть и завалился спать, А я проснулась в утреннем дурмане. Заливы акварели между нами, И я осмелилась тебя разрисовать. Добавила воздушных облаков, чтоб ты парил, ловя потоки ветра, Цветущую тебе нарисовала землю и сад, в котором ты найдешь свою любовь. Вулканы — дом, в котором есть очаг, Дракона, что заведует вулканом, И амулеты древнего шамана, Что контролирует дракона каждый шаг. Но ты открыл глаза, я замерла, И притворилась, что лишь твой рисунок. Да, я тебе, признаться, не рискнула, Что волю быть собою обрела. Ты начал день, он был как фейерверк, Ты много запланировал и сделал, и это получалось так умело, что ты решил, я супер человек. Пришел домой и скомкал старый лист. И новый лист поставил на мольберце. И рисовал в потоке в моменте, а он на утро оказался чист. Ты не поверил, снова рисовал, ты мазал, тер, раскрашивал и плакал. Но каждый раз, накладывая краску, ты чистый лист на утро получал. А я лежала тихо в уголке, пусть неудобно, но в одном пространстве, Желая сердцем, чтобы вернулись в краски в той акварель на радужной реке. И вдруг я поняла: огонь побед по сжег воду, и талар пылит в сухую. Я знала, кем себя я нарисую, Чтобы к тебе вернулся разный цвет. Я знала, что исчезну без следа, но разве есть красивее награда? Себя нарисовала водопадом. И в том, что ты творишь, моя вода.